Корпорация «Иркут» передала 4 модернизированных истребителя Су-30СМ2 ВМФ России в 2021 году Иркутский авиационный завод, входит в состав корпорации «Иркут», изготовил 4 модернизированных истребителя Су-30СМ2 для нужд морской авиации военно-морского флота ВМФ России. Об этом генеральный директор Иркутского авиационного завода корпорации «Иркут» Александр Вепрев доложил министру обороны России Сергею Шойгу 20 января, сообщает ТАСС. Иркутским авиационным заводом в 2021 году впервые изготовлены в интересах морской авиации военно-морского флота четыре модернизированных сверхманевренных многофункциональных двухместных истребителя Су-30СМ-2 сообщил Вепрев в ходе единого дня приемки военной продукции, который прошел в Национальном центре управления обороной России. Гендиректор Иркутского авиазавода отметил, что модернизированный самолет получил российское оборудование, которым заменили аналоги иностранного производства. В ходе работ удалось улучшить характеристики комплекса средств радиоэлектронного противодействия, прицельно-навигационного комплекса и повысить дальность обнаружения воздушных целей. Также самолет получил расширенный арсенал средств для борьбы с воздушными и наземными целями. Ранее издание «Орикс» оценило покупку истребителей Су-30СМ Армении. В публикации предположили, что четырех самолетов может не хватить для противостояния с азербайджанскими МиГ-29. В декабре стало известно о подготовке экипажей Су-30СМ-2 на Балтийском флоте. Новые самолеты поступят в 4-й гвардейский морской штурмовой полк.